можно начинать у нас сегодня 18 ноября 2022 года вебинар наш будет посвящен топическим ретиноидам вообще ретинолу в косметологии и немножечко затронем дерматологию и я планирую рассказать, собственно, о том, какие ретиноиды бывают, в каких случаях их применяют. Поговорим о косметическом ретиноле, о различных формах, что от них ожидать и какие нюансы применения есть у них. Протоколы тоже ухода универсальные рассмотрим, как, собственно, подбирать, с чем сочетать, в каком случае. Буду рада услышать от вас вопросы всякие, которые, может быть, по этой теме у вас возник, но для этого вебинар, собственно, и проводится, чтобы в реальном времени можно было задать свои вопросы. И э, перейдем, собственно, непосредственно к ретиноидам. Ретиноиды – это э, производные, либо структурные аналоги производных ретиноивой кислоты, ну, то есть витамина А. Вот. И... Э, к витамину А, к ретиноевой кислоте непосредственно у нас есть рецепторы. Рецепторы есть не только в коже, но их достаточно много в коже, в эпидермисе и в дерме. И вот эти ретиноевые рецепторы, они как раз и реагируют на применение как топического, так и системного, то есть перорального ретинола. Каким образом это происходит? То есть вот на этой картиночке как раз изображена кожа, эпидермисидерма и, дерма, и а, место расположения вот этих а, ретиноевых рецепторов. И, а, соответственно, рецепторы эти будут реагировать, собственно, ретиноевой кислотой. И если ретинол существует в различных, о которых мы попозже поговорим, формах, которые а, являются предшественниками ретиноевой кислоты, то, а, соответственно, им нужно успеть еще превратиться в кожу, в ретиноевую кислоту, чтобы она как раз сказала свое действие. И вот ретиноевая кислота будет связываться как раз э, со специальным белком стазольным, который будет ее как бы, принимать как мишень, транспортироваться в клетки И там уже с вот этими рецепторами... Э, Соответственно, будет вступать в контакт. Вот, ретиноевая кислота у нас превращается из эфиров ретинола в ретинол. Да, если мы используем эфиры ретинола, то она должна превратиться сначала в ретинол, потом в ретинолегид и только потом в ретиноевую кислоту. Вот. И когда уже она связывается с рецепторами, они... Собственно, отвечают за уже транскрипцию различных генов и за, соответственно, рост, дифференцировку клеток, ну в частности, кертинацидов эпидермиса, например, да, или фибробластового дерма, и за апоптоз то есть гибель клеток кожи, то есть происходит отшелушивающие действие, например. Но так как ретинол у нас обладает не только эффектом отшелушивания, но еще и стимулирующим достаточно мощным эффектом, и он воздействует еще и на пигментацию, и на деятельность фибробластов, которые вырабатывают структурные белки, коллаген, эластин, и гликозаминогликаны дермы, то есть гиалуроновую кислоту, например, природогенную. То есть поэтому у ретинола, как вы видите, действие комплексное, и поэтому это один из самых мощных можно сказать, компонентов, использующихся в косметике и в медицинской продукции, которые применяются при различных проблемах с кожей, как правило, либо связанные с воспалением, либо с гиперкератозом, как, например, при псориазе или ихтиозе, либо при новообразованиях кожи, которые собственно, могут иметь злокачественную природу. Что, собственно, у нас какие ретиноиды у нас, собственно, есть? Ретиноиды, они разных поколений существуют. Это все синтетические аналоги, структурные, либо функциональные. То есть они могут быть не похожи по молекуле, по химической формуле, но являются функциональным аналогом вот этих метаболитов, витамина А, то есть производных его. И понятно, что самым главным, ну, предшественником, который является провитамином, это бета-каротин, всем известная морковка, как бы содержит его. Ну, каротиноид на самом деле содержится не только в моркови, но и во многих других пищевых продуктах. Но уже... Самим ретинолом, да, структурным или функциональным аналогом могут быть ретиноиды. Да, ретиноиды, то есть производные. Производные либо синтетические аналоги. Какие они бывают? В первом поколении у нас такие ретиноиды, как третиноин, собственно, ретиноевая кислота, трансретиноевая кислота, изотретиноин, это ее изомер, 13-цисретиноевая кислота. Эти... Ингредиенты, эти компоненты, да, химические вещества могут использоваться как в топическом применении, то есть наружном в виде топических препаратов, так и в виде системных ретиноев то есть для приема внутрь. Есть такое производное, как алитретиноин, это 9-с кислота. Используется он как противоопухолевый препарат чаще всего. Ну, основное его показание – это... Кожные проявления саркома капши, которые возникает при синдроме иммунодефицита человека, да, при СПИДе, приобретенного иммунодефицита. Для лечения, например, акне, альтретинаин, как правило, не применяется. Существует ретинол, чистый ретинол и ретинольдегид. Как вы видите, в этом списке нет эфиров ретинола, потому что это как бы предшественники, которые не оказывают такого мощного действия. Это... Вещества, которые используются, как правило, либо в косметике, либо в каких-то других препаратах, как антиоксиданты. Поэтому, если вы видите в составе, например, эфир-ретинол, ретинол, ретинол или ретинол то эти препараты не являются, скажем так, активным ретинолом. То есть они не являются теми косметическими средствами, к которым относятся все нюансы применения, о которых мы позже будем говорить. То есть их, в принципе, можно применять без каких-то там предосторожностей сильных, в отличие от средств, которые содержат ретинол, например, дегид, Потому что они, как правило, в формуле используются для того, чтобы, во-первых, эта формула не окислилась быстро, во-вторых, чтобы работать как антиоксиданты, ну, как, например, стабильные формы витамина С или как витамин Е, которые предотвращают реакции перекисного окисления на коже липидов. То есть как профилактика старения, допустим, как в антиполюшен средствах тоже используется ретинилополиметат, ретинилодистат достаточно часто. Вот. А уже ретиноиды, то есть, например, первого поколения и других поколений, они применяются чаще всего для лечения акне, то есть для лечения актофорных торбатозов, то есть воспалительных процессов на коже, и э, состояние, которые связаны с гиперпролиферацией, э, собственно кератиноцитов, э, э, например, какие-то проявления ихтиоза в антиэйдж программах применяется третиноин, ретинол, ретинал это хорошие антиэйч компоненты. Другое дело, что третиноин у нас в косметике не встречается, потому что ну, во многих странах это рецептурный препарат, который содержит третиноин, но в некоторых странах, например, крем с третиноином можно купить и без рецепта в аптеке, Там, например, в Индии или Испании. Но я, честно сторонник, что все-таки это достаточно серьезное такое. как бы, Воздействие на кожу, поэтому все-таки лучше, чтобы такие средства назначал специалисты: то, что их продают по рецепту, то, что это является медикаментозным средством в большинстве стран, ну, в общем-то, это правильно. Ретинол-ретиналь имеет право существовать в косметических формулах. И, соответственно, альтратинаин, как я уже говорила, это противоопухолевый препарат. Второе поколение ретиноидов, в котором нет замечу, топических форм, то есть у них только пероральные формы, это ацетретин и этретинат. Этретинат, собственно, это предшественник, а это его метаболит, то есть производная. И применяют эти средства при тяжелых формах псориаза, при ихтиозе, причем не во всех странах, потому что ну, этретинат, он вообще старая такая форма, которая применялась там... в в 90-х годах, чаще всего 20-го столетия, там основные исследования по нему и применение активное было вот в 1980-х каких-то годах, в 90-х каких-то годах, вот, и сейчас практически не применяется профилактика немеланомного рака кожи у реципиентов трансплантатов при инфематозных органах. То есть немеланомный рак кожи, то есть риск возникновения его у людей, которым пересадили печень, например, он гораздо выше, чем у обычных людей. Поэтому вот эти препараты применялись, например, для того, чтобы как бы не было вот этого осложнения. Также у этих же э, пациентов и у пациентов с иммунодефицитом может быть э, генерализованное очень большое количество, например, резистентно к э, лечению бородавок тоже используются такие препараты, использовались да, для, ну, сейчас, в частности, ацетритин чаще всего используется. используется. Вот. И актический э, кератоз тоже при вот таких вот проблемах. Э, Генерализованных, которые проявляются, например, это когда под воздействием солнца возникает очень сильный кератоз, очень грубая кожа, и, собственно, тогда вот эти ретиноиды второго поколения пероральные, они могут быть показаны. Третье поколение ретиноидов, оно всем нам очень хорошо знакомо, потому что здесь всем известны препараты Дополен, то есть это действующее вещество многих средств для лечения акне, которые мы знаем, то есть, собственно, Дополен, Диферин, Клинзит и так далее, Атаклин, это все препараты, которые используются для лечения акне, для лечения вульгарных угрей. Также есть... Такой производный ретиноид Тазаратен. Он в нашей стране не зарегистрирован, к сожалению. Но за пределы нашей страны он применяется. И применяется не только для лечения акне, но и для профилактики лечения фотостарения. То есть фотостарение, морщины, то есть антиэйдж. Также немножечко оф лейбл применяют топические ретиноиды третьего поколения для, опять-таки, уменьшения выраженности фолликулярного гиперкератоза и гиперпигментации. Потому что, ну, на самом деле, все ретиноиды обладают осветляющим действием, и как раз вот у ретинола, ретинальдегид, который используется в косметических средствах, чаще всего вот этот эффект ожидают люди, которые эти средства приобретают и используют регулярно. Но... Те, которые, ретиноиды третьего поколения, которые используются для лечения окна, они тоже дают такой эффект. И как раз э, то, что эти препараты, содержащие их, э, стали применяться в антиэйдж-практике, как раз э, произошло от того момента, когда людям назначали, особенно вот ничего страшного, Виталий, вот, э, когда акне взрослых женщин, так называемые, да, акне возникало, когда назначали вот эти вот препараты тем, кто совсем не молоденький, и люди обнаружили, что не хотят прекращать применение их, потому что стали уменьшаться морщины, стала повышаться упругость кожи, и, и постакны стали быстрее уходить, да, то есть застойные пятна. Поэтому, вот, например, тазоротен активно применяется для, например, коррекции возрастных изменений. Но на самом деле ретинол, ретинолидегид обладает не, меньшим, не меньшей эффективностью и, собственно, может быть, чуть дольше накопительный эффект формируется, но при этом меньше побочных эффектов в виде раздражения кожи, повышения чувствительности, шелушения и так далее. То есть вот этих вот побочек, связанных с возникновением ретиноевого дерматита. Поэтому спокойно можно использовать в качестве антиэйдж как раз и ретинол и ретиналь а не, например, адополен, или тазаратен, или третинаин, который продается по рецепту. Ну и к третьему поколению относится бексаратен, который тоже применяется как противоопухолевый препарат и, собственно, не применяется для лечения акне или с И сейчас уже есть четвертое поколение ретиноидов, к сожалению, опять-таки тоже у нас оно не продается, это трифоротен, препарат Аклиф, который, естественно, применяется тоже как противоспалительный препарат, прякный. Он более селективный, то есть он воздействует таргетно, то есть конкретно на именно вот гамма-рецептор ретиновой кислоты, Y, который. И таким образом он работает как ретиноид, как ему положено уменьшает фанкулярный гиперкиатоз, противоспалительное действие оказывает, но при этом риск развития ретиноевого дерматита у него меньше. Ну, чем селективнее вообще препарат, тем меньше у него побочек, это ну, правило такое. И плюс его концентрация, например, в составе средства должна быть меньше эффективной, может быть меньше эффективной, нежели чем мы должны положить, например, туда, в это средство например адополен, чтобы он работал. Поэтому 0,05% трифоротена оказывает действие ничем не хуже, чем, там, допустим, гораздо больше концентрации процентов того же адополена. Или там, допустим, 0,25% или 0,5%, или даже 1% ретинол. Ну, то есть, как бы, разница очень большая в количестве в концентрации. Вот, поэтому вот такие вот ретиноиды у нас на данный момент сейчас существуют, и в косметике мы, естественно, применяем те формы, которые разрешено применять в косметических средствах, это ретинол, ретинальдегид. Ну, естественно, применяем эфиры ретинола, которые, собственно, не являются, как я уже говорила, активными формами ретинола, а являются просто антиоксидантами. Напомню, что э, вот эфиры, ретинил-племетат, ретинол, ретинил который мы видим в инке да, нашего какого-нибудь косметического средства, должны, чтобы воздействовать на кожу оказать свое действие, должны превратиться сначала в ретинол, потом в ретинолегид, потом в ретиновую кислоту, которая уже связывается с рецептами и оказывает свой эффект. А как бы Поэтому э, до так сказать, превращения в ретиновую кислоту э, ретинол полиметат, как правило, не доживает или ацетат, э, они все-таки работают как антиоксиданты. Если же мы в составе видим чистый ретинол, ну, либо инкапсулированный, либо свободный, вот у нас, например, в, в, в сыворотках ретинол 0,25-0,5 есть и, та, и тот, и другой ретинол, то есть и инкапсулированный в липосомах, и, соответственно, Чистый, свободный, который там существует в формуле. Инкапсулированный, он, в меньшем количестве его можно добавлять, он будет более эффективный за счет клипосомальной капсулы из сути футидилхолина, который будет проникать глубже, растворяться и выпускать его, как говорится, поближе к, органам, к клеткам, мишеням. А свободный ретинол он чуть больше раздражающим действием, конечно, обладает. Поэтому у нас наши химики в Клитеке решили эти две формы соединить, чтобы и раздражение было меньше от препарата, а в то же время, чтобы эффективность была хорошая, и в совокупности там в составе будет 0,25% активного ретинола в сыворотке ретидерм, и 0,5% активного ретинола в сыворотке ретидерм, 0,5%. То есть ретинол 0,25 и 0,5 как раз там вот указано в названии, прямо вот концентрация. Начинать всегда нам нужно с 0,25 применения. Соответственно, также мы планируем разработать 1% ретинол. Туда в состав будет входить уже, скорее всего, ретинолдегид тоже. И, в общем, будем ждать этих светлых времен, когда мы его, наконец, разработаем. Но он уже на тестировании, на клинических испытаниях. Особенности какие? применения активного ретинола. Естественно, мы с ретинолом с любым, ну, за исключением пульмета, стата, ведем себя так, как бы если мы вели себя с лекарственным препаратом с третиноином в составе. Если первый раз вопрос: собираешься в да, обязательно 0,25. Более того, я вам скажу, что даже если вы применяете какой-нибудь, применяли аналог другого производителя или там, допустим, вы сделали летом перерыв какой-то там на 2-3 месяца, и потом решили снова продолжить с осени применять ретинол, вы всегда начинаете с концентрации 0,25. Кроме того, не всем нужна концентрация 0,5, это только при достаточно грубой коже и выраженном гиперкератозе она нужна, и большинство, например, для получения эффекта именно вот улучшения цвета лица, повышения упругости кожи, выравнивания тона достаточно вполне 0,25 для регулярного применения постоянного в осенне-зимний период, например. И если, допустим, на коже лица кожа может быть грубее, то, например, в переорбитальной зоне и в зоне шеи она может быть нежнее, точнее она у всех там нежнее. Вот, да, мелкие машинки, да, единственное, что а, наносим мы а, по косточке всегда, потому что ретинол у нас достаточно хорошо диффундирует в кожу, поэтому если мы нанесем вот так вот по косточке, он у нас попадет даже в зону подвижных век, поэтому не нужно носить на веки, можно получить отечность и раздражение. Вот, и о чем я как раз вот говорила, что когда мы применяем, 0,25, ретинол. Бывает так, что кожа лица грубее, ну, тезона зона бывает на кожих, комбинированных кожих людей. И действительно нужен, например, 0,5, хочется 0,5 применять. А, например, для перорбитальной зоны и для шеи мы оставляем 0,25, потому что 0,5 может, например, на шее вызвать раздражение, покраснение, зуд, а на лице будет вести себя нормально. Поэтому на шею мы, например, оставляем 0,25 области декольте и шеи, а на лицо, допустим, переходим на концентрацию 0,5. Вот такой нюанс. Значит, какие основные правила применения активного ретинола? Во-первых, мы. Сейчас все расскажу туда и отвечу дальше на вопросы. Угу. Я вижу вопрос, Марина. Значит, смотрите. Во-первых, мы с ретинолом. Никогда не работаем, если планируется беременность или она уже наступила. Понятно, что топические формы ретинола, они не столь опасны. Естественно, они не попадают в таком количестве системный кровоток, чтобы преодолеть плацентарный барьер, попасть к плоду и вызвать тертогенный эффект, как это делают пероральные формы, которые внутрь применяются. Но, естественно, никто в здравом уме не будет и твердой памяти тестировать на беременных женщинах средства с активным ретинолом. Поэтому превентивно ретиноевые препараты, даже топически, не применяются во время беременности. И поэтому, если человек забеременен, не нужно паниковать, если вы вдруг применяли ретинол или даже сделали с большой концентрацией ретинола желтый пилинг и вдруг узнали, что у вас там две полоски пресловутые. Просто отменяем препарат и больше не пользуемся, соответственно, относимся к скринингам, которые у нас регулярно во время беременности происходит, особенно к 12-недельному основному вот этому вот скринингу 12 недель. И все будет хорошо. Соответственно, если тут тоже иногда возникает вопрос, а что быть тогда с лактирующими женщинами? С лактирующими женщинами там немножко все проще, потому что топический ретинол он ну, никак не повлияет на ребенка, который пьет молоко. Женская, вот. А другое дело, что если женщина применяет ретинол, она может случайно коснуться щекой, там, или чем-то, где вот этот вот ретинол намазан нежной кожей ребенка, и у него может возникнуть ретиноевый дерматит. Это будет неприятно, у него тоже будет там болеть, чесаться и шелушиться, он будет плакать. Вот именно с этой точки зрения, при лактации тоже ретинол не рекомендуется применять. Но мы с вами знаем между нами девочками, да, вот, что женщина, которая только родила и которая ребенку там полтора месяца, это совсем не та лактирующая женщина, которая кормит тотлера полтора или двухгодовалого. Поэтому здесь как раз уже, конечно, можно все и просто стараться действительно не касаться ребенка лицом с ретинолом и тыльной поверхности рук, которую мы не, не забываем смазывать ретинолом для профилактики возрастных изменений на вот этой области, которая у нас выдает. И тогда можно, конечно, ретинол спокойно применять, даже если мы ребенка кормим еще, подкармливаем э, такого уже подросщенного э, грудным молоком. Э, соответственно, вопросик тут значит, прилетел при применении крема с ретинолом и солнце меньше трех, то тоже надо СПФ про тот процент. Хороший вопрос. Если где-то около трешечки индекс инсоляции, который мы прогнозируем погоду, смотрим, то достаточно будет СПФ от 8 до 15, ну, до 25 как вариант. То есть все, что... Э, до 15 уже будет нормально. То есть, например, наш гельтековский увлажняющий крем или крем для комбинированной кожи с SPF 15 будет идеальным вариантом на осенне-зимний период. И если уже, конечно, 4-5 и дальше индекс инсоляции, то желательно все-таки с утра использовать более высокие значения SPF, если вы планируете длительное время находиться на улице. Потому что вот этот вот... Уровень СПФ это то, насколько больше времени вам можно находиться на Солнце, условно говоря, если вы используете вот это средство. То есть если СПФ 15, то меньше времени вы сможете находиться на Солнце. Если 30, то дольше, если 50 еще дольше. В креме с ретинолом, там ни и ни ацетат, там как раз. А, вы имеете в виду, что. Ретидермы, да, вы имеете в виду, Марина, напишите на всякий случай, какой вы имеете э, в виду крем. Э, если витаматрикс, то там как раз, да, как антиоксидант используется витамина, э, если это крем из серии Home Care, витаматрикс. А если это крем-сыворотки с активным ретинолом ретидерм 0,25 и ретидерм 0,5, где прописана концентрация ретинола, то это активный ретинол, то есть чистый ретинол, который находится там в двух формах, липосомальный и свободный. Вот, поэтому там не эфиры, вот с ними мы работаем как раз вот, соблюдая все правила, которые я сейчас пытаюсь озвучить. Значит, про беременность, лактацию поняли все. Значит, что у нас по применению, нюансам именно самого нанесения и когда применять. Применяется ретинол активный только вечером, в вечернее время, точно так же, как и противоспалительные средства с синтетическими ретидоин, ретиноидами, такими как, например, адопален или тазоротен. Так же, как и крем с ретиноином, например. Все будет применяться в вечернее время, днем никто ретинол не наносит, потому что, во-первых, ретинол сам под воздействием ультрафиолета распадается и может, например, стать прокси проксидантом вместо антиоксиданта, и, во-вторых, он может повысить фоточувствительность кожи поэтому наносим строго вечером, один раз в день, и, как правило, даже не каждый день. Начинаем мы всегда с минимальной концентрации и с минимальной кратностью нанесения, то есть 2-3 раза в неделю. В течение полутора месяцев мы переходим на режим применения через день, и большинству людей достаточно такого, собственно, режим применения. В другие вечера, когда нет ретинола, мы можем использовать что-то восстанавливающее, например, допустим, средства там, с проеприбиотиками, аля сыворотка пробиоскин, либо мы можем наносить, например, пептидную сыворотку, которую мы не можем в одну рутину, в одно нанесение с ретинолом сочетать, например, 5 пептидов тоже с таким очень выраженным антивозрастным эффектом. Можем наносить с антиоксидантами, Energy, можем наносить какие-то средства таргетного воздействия, да, допустим, мы хотим что-то, там, антикуперозный гель тот же самый применять. Тоже мы, соответственно, в, эти, в другие вечера можем любые другие препараты применять. Можем какие-то смягчающие, устанавливающие кремы, например, применять. Аля, например, наш новый устанавливающий крем NMF Protection, который совершенно идеальный вариант для восстановления кожи, как раз если в начале применения ретинола в первый месяц-полтора возник, например, ретиноевый дерматит. Ну или по какой-то другой причине кожа стала, стала с нарушенным гинекологидным барьером. Соответственно, применяем вечером. Кратность у нас двух-трех раз в неделю начинаем, потом выходим на режим применения раз в два дня, и, собственно, как правило, так мы и оставляем. Вот. Правило горошины это когда мы не наносим большое количество ретинола. То есть, как правило, одного-полтора нажатия вот этого нашего стандартного флакона 30 мл достаточно на все лицо. Два нажатия, как правило, хватает на все лицо и шею. Из декальте вместе. Не забываем наносить на тыльную поверхность рук, потому что у нас это место очень сильно выдает наш возраст. Там пигментация раньше всего образуется, там какие-то повреждения, дряблость кожи и все такое то, что, собственно, тоже считывается как маркер возраста. И, в общем-то, кожа рук у нас подвержена агрессии внешней среды, даже больше, чем лицо гораздо. И поэтому балуйте ручки ретинолом тоже, когда наносите его на лицо. И наносить ретинол, ну, с руками проще, там как бы нет такого сильного, как правило, раздражения на ретинол, в отличие от лица. Обязательно нужно наносить ретинол на сухую кожу. Причем сухая – это не означает влажная, а означает, что после умывания и тонизации – Прошло как минимум 15 минут, чем суше кожа, тем больше, да, то есть от 15 до 30 минут. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас кожа успела выработать немножечко кожного сала своего собственного, восстановить липидную составляющую нашего защитного барьера, и тогда ретинол менее агрессивно на кожу это будет воздействовать. Вот, вижу вопросик, когда наносить крем, когда привыкает кожа, не надо пользоваться каждый вечер, и ну, вот так. Не надо пользоваться каждый вечер. Каждый вечер не нужно, да, потому что чаще всего достаточно раз в два дня наносить, то есть через день. Даже иногда реже. То есть все зависит от чувствительности кожи, от того, насколько у нас эпидермис плотный, потому что сначала ретинол начинает сильно стимулировать отшелушивание, и эпидермис немножко истончается. А потом, спустя вот эти вот полтора-два месяца, после начала применения, когда мы постепенно уже на режим применения через день выходим, у нас эпидермис начинает утолщаться за счет того, что вот эта стимуляция быстрого отшелушивания запускает реакцию каскадом, да, на базальную мембрану подается сигнал, чтобы там образовывались новые молодые кертиноциты. И у нас эпидермис начинает становиться толще, плюс еще ретинол воздействует на фибробласты дермы, у нас вырабатывается там, собственно, гиалуроновая кислота, собственные структурные белки, коллаген и эластин, и упругость кожи начинает повышаться. И вот поэтому спустя там, пару месяцев после начала применения ретинола мы как раз и начинаем видеть вот это вот, Упругость, вот это вот сияние такой, лоск такой появляется на коже, ну плюс цвет лица улучшается и выравнивается тон, это тоже дает визуальный эффект очень хороший. Но вот именно с точки зрения упругости тургора кожи, как раз нам нужно какое-то время попользоваться ретинолом для того, чтобы плотность кожи увеличилась. Ну и соответственно толщина эпидермиса увеличивается. И перестает уже кожа раздражаться, снижается чувствительность. Если было шелушение какой-то там чувствительных зонах, оно перестает шелушиться, и тогда уже мы можем спокойно, как говорится, применять его в комфортном для нас режиме. Если же у нас слишком интенсивно возник дерматит на фоне применения ретинола, то есть очень дискомфортная чувствительность кожи повышается сильно, то мы просто регулируем это кратностью нанесения, то есть урежаем применение, например, да, или, допустим, вообще отменяем там, на 4-5 дней, потом заново опять с двух 3 раз в неделю начинаем. Либо э, мы, бывает, что должны уменьшить количество немножко, потому что иногда люди перебарщивают, но привыкли наносить побольше, и сразу Значит, увеличенную дозу наносят и получают более выраженные вот эти побочные эффекты, прогнозируемые. Тогда мы просто должны контролировать, чтобы вот эту горошенку мы все-таки наносили, а не две или три. вот Как можно долго пользоваться ретинолом? Это зависит от возраста. На самом деле, потому что если мы применяем его больше с профилактической целью, скажем так, где-нибудь там 28-30-35 лет, то можно пользоваться, допустим, в осенне-зимний период от 4 месяцев, меньше 4 месяцев смысла особого нет делать курс, от 4 месяцев там до полугода потом делать перерыв, можем, как говорится, делать просто на лето перерыв, если же уже человек там 45 плюс использует ретинол, то, как правило, ретинол нужен почти постоянно. Вот. Единственное, что, конечно, когда у нас инсоляция активная летом, то я все-таки советую, особенно в нашем регионе, где традиционно люди не очень как бы, привыкли защищать себя от солнца тщательно, как, например, люди, которые живут в тех странах, где вообще нет зимы, то лучше, конечно, летом, допустим, хотя бы там с июня по август или там с мая по середину сентября делать перерыв и компенсировать вот это стимулирующее действие ретинола другими препаратами, которые тоже будут э, оказывать такое действие. Например, летом мы используем э, сив... сыворотку с с большой концентрацией антиоксидантов Сиэнерджи, например, утром, а вечером сыворотку с большой концентрацией пептидов и мереоксантов, и ремоделирующих пептидов, и три меди, то есть 5 пептидов наш в вот последнее время очень популярный омолаживающий концентрат. Вот. И, собственно, мы переживем вот этот период без ретинола, без потерь. Поэтому, вот, например, то, что написала Марина в Краснодаре, да, живет в Краснодаре, тепло становится уже, там в апреле уже индекс инсоляции может вышедшить, быть довольно-таки так как бы ну, почти как в крыму поэтому здесь как раз вот вам такая схема бы наверное подошла чтобы где-то там с октября по апрель пользоваться ретинолом а с мая по сентябрь использовать например синергия плюс 5 пептидов для того чтобы поддерживать кожу зрелую в хорошем таком состоянии Значит, что касается, так, обязательно сыворотку с ретинолом закрывать кремом или не нужно? Хороший вопрос, на самом деле, я как раз, вот пункт 7 у меня как раз об этом, на этом слайде. Кремом закрывать не нужно, потому что сыворотка с ретинолом, она самодостаточная, в принципе, по текстуре, очень комфортная. Но если кожа комбинированная или жирная, это хорошо переносится. Если кожа очень сухая и привыкла к плотным текстурам, кремовым, что-то такое восстанавливающее все-таки хочется нанести, то тогда крем нанести можно. Единственное, что наносить его надо не раньше, чем через час после того, как вы нанесли ретинол. Это, кстати, касается и использования, опять-таки, средств противоспалительных с тем же адополином. То есть, если вы можете все вот эти рекомендации, которые я сейчас даю, применить на кретинолу, трансполировать на применение противоспалительное например, синтетических ретиноидов третьего поколения и первого поколения, например, крем с ретиноидом или средства с изотретинаином. То есть это все э, к ним тоже относится. Э, соответственно, если нужно нанести крем, наносим через час, дадим ретинолу посолировать немножко, да, поработать в одиночестве часик. И потом можно, допустим, использовать крем восстанавливающий НМФ Protection. Это будет идеальный совершенно вариант, то что он компенсирует любую недостаточность нашего гидролипидного барьера. То есть там есть составляющие и липидного, липидной части, да, и комплекс аминокислот, который, собственно, фактически повторяет наш натуральный увлажняющий фактор Торгового слоя эпидермиса. Вот такой вот вариант. И, соответственно, если кожа очень сохнет и достаточно сильно раздражается от ретинола, то в утреннее время тоже мы стараемся компенсировать вот это все средствами, которые будут и глубоко увлажнять, например, средства с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, такие, вот, например, сыворотки, как интенсив омоложения, которые все, наверное, прекрасно знаете, кто с гитеком знаком, или сыворотка, допустим, 3 d увлажнение с тремя видами гиалуронки пептидом дюфпариным, то есть можно тоже использовать и закрывать это все средством с СПФ, например, увлажняющим кремом, там, мультипротектором. СП50 зависит от индекса инсоляции. то есть от ультрафиолетового индекса, который мы смотрим в прогнозе погоды, применительно к нашему на региону проживания. Следующее правило ⁇ это не наносить на кожу и чувствительные участки. То есть, например, у вас насморк, да, крылья носа очень чувствительные, и то не надо на них наносить ретинол. И кроме того, могут быть чувствительные зоны, которые постоянно на лице. То есть, например, у кого-то действительно крылья носа постоянно чувствительные, или, допустим, есть какие-то участки вокруг губ, которые очень чувствительны или где-то были воспаления и это место было чувствительное то просто мы стараемся ретинол на эти зоны не наносить после повреждающих процедур то есть пилингов каких-то чисток иногда даже да когда они такие достаточно интенсивные были стараемся сделать перерывчик вот там трех дней до недели перед тем как мы отправились Куда-то, где индекс инсоляции высокий, это может быть не обязательно лето и летний отпуск, это может быть зима и катание на лыжах, там люди ездят, кто любит, увлекается всякими горными лыжами зимой на какие-то горнолыжные курорты, а там индекс инсоляции может быть и 6, и 7, то есть там действительно очень высокий Ультрафиолетовый индекс, и нужно использовать максимальный СПФ, стараться не подставляться под лучи солнца открытый. Поэтому, если планируется такая, например, поездка в такой регион, то за две недели мы ретинол отменяем. Еще я вижу вопросы, поступил от Марины. СПФ смывать только гидрофилкой или может муссом? Смотрите, наш СПФ мультипротектор, он достаточно хорошо смывается, он не содержит таких плотных каких-то вот эмульгаторов или там, парафиновых призвонков или минерального масла, поэтому он достаточно хорошо смывается и муссом, и гелем очищающим. Ну, может быть, нужно два раза мыться просто вместо одного и тоником не забыть протереться. Вот. Но если у вас, например, зияющие такие, атоничные поры, вообще кожа была... Же, там, там, жирное или комбинированное и э, склонна к закупориванию пор, то лучше, конечно, СПФ, э, ну, хотя бы через раз смывать гидрофильным маслом. И тональные всякие основы смывать гидрофильным маслом. Только не забывайте, что гидрофильное масло э, наносится на сухую кожу и потом эмульгируется с водой. А, например, гель очищающий или мусс наносится, наоборот, на влажную кожу, чтобы он потом не вызывал тщесостян. То есть, а потом уже, ну, собственно, вы кожу увлажняете водой, потом раз вспениваете в руках гель или выдавливаете уже вспененный мусс, и образователей уже умывайтесь вот так и э, используйте обязательно тоник для э, возрастной группы э, 45 плюс идеальный тоник это конечно лосьон концентрат неу с сосудокрепляющими компонентами и 10 липосомальным дигидрокерцетином но я не устаю петь ему оды так сказать восхищения потому что это мой любимый самый тоник э, вот и собственно вот можно как раз использовать э, вот такой вариант э, гидрофильное масло у нас кстати очень интересное оно ничем не хуже, я бы сказала, тех же самых японских и дорогих корейских аналогов, не содержит минерального масла поэтому его можно... И не, не щипит глазки, когда в глаза случайно попадает, то что можно даже гидрофильным маслом в наш макияж стойкий, стойкую косметику с области глаз снимать, поэтому кто его не пробовал, обратите на него внимание, плюс там еще антиоксиданты составят. Вот, а как часто можно гидрофильное масло? Смотрите, гидрофильное масло использовать лучше не постоянно, то есть не каждый день, а ну, хотя бы там 2-3 раза в неделю если нужно что-то плотное смыть, потому что если, например, жирная кожа или комбинированная, она лояльно относится к жиросодержащим, очищающим средством, которые будут растворять не только жир с грязью, да, но и собственные кожные салы. Поэтому, когда кожного сала в избытке, бы профицитная кожа, то, в принципе, гидрофильное масло нормально ощущается. Но, ну, собственно, таким людям оно больше всего и нужно. А если кожа сухая и нужно что-то плотное смыть, допустим, из собственного липидного слоя да, немножко не хватает, то гидрофильное масло действительно может вымывать собственные жиры. И если мы будем каждый день им пользоваться, может и подсушивать кожу. Поэтому гидрофильное масло по необходимости, когда нужно что-то плотное, камуфляж, косметику декоративную или там плотный какой-то СПФ, мы используем. А без надобности не используем. Лучше берем мягкую умывалку гель очищающий на кокоглюкозиде или мусс, тоже как бы на мягких павах тоже кокоглюкозит, кокоглутамат в составе, нету там сульфатов никаких, вот можем, как говорится, безопасно использовать любую из наших очищающих средств, любое для самой-самой сухой и самой чувствительной кожи. Но ну, если кожа очень чувствительно аллергичная и очень сухая, то я предпочитаю очищающий гель. Если кожа склонна к воспалениям, то есть такой лайфхак хитрый. Можно взять гель для интимной гигиены нашей серии Body. Это практически наш очищающий гель, только с добавлением молочной кислоты и с подкисленным PH 4,5. И он идеально подходит для умывания лица, соответственно, при коже склонной к воспалениям. Во флакончике он продается с Flipchart как он флип топ, то есть крышечка такая вот, но я, например, себе, у меня тоже ребенок старший мывает, я иногда, если что-нибудь э, чувствую, что какое-нибудь воспаление зреет, э, мываюсь гелем для гигиены, у меня за закончилось гидрофильное масло, я переставила оттуда дозатор прекрасный, и у меня теперь гель для гигиены, тоже с дозатором. Лайфхак личный от меня. Продолжим дальше. Значит, какие у нас прогнозируемые побочные эффекты могут быть от ретиногиены? Они могут быть в виде повышения чувствительности кожи, причем до такой степени, что даже вода кажется, что она жжет. Действительно бывает сильно, достаточно ретинол вызывает такое повышение чувствительности кожи за счет истончения эпидермиса как раз. Кроме того, может быть шелушение, может быть немножко раздражение, может даже какие-то покраснения в каких-то местах. Но если вот идет действительно покраснение, раздражение и, в общем, дискомфорт, то мы стараемся, как я уже говорила, уменьшить количество нанесенного препарата либо вообще на какое-то количество дней, то есть где-то примерно на дней 5, максимум неделю, его отменить. И потом постепенно опять вводить. Единственное э, исключение, когда, например, бывает у человека аллергия на какие-то компоненты. То есть, допустим, у человека аллергия на что-то в составе, например, препарата с ретинолом. Тем более у нас там не только ретинол в составе, но еще и достаточно большая концентрация ниацинамида и 1% витамин С в стабильной форме в виде аскорбилоглюкозита. И, соответственно, человек может и на него не ацинамид, например, среагировать. И если это действительно у человека именно аллергия, то есть это когда мы нанесли какой-то препарат и покрылись крапивницей, то есть красными пятнышками, которые зудят, которые покраснение, покраснение, которое могут даже выходить за границы нанесения препарата, которым вызвал аллергию, и которые вот эти ощущения проходят от приема антигистаминного, то в этом случае мы просто отменяем препараты, и больше им не пользуемся, если это аллергия. Но если мы начали пользоваться один раз, второй, это, как правило, возникает либо после первого, либо после второго применения, и очень выражено. Если же мы, как как должно быть, да, используем, используем ретинол, там неделю, две, три, и потом вот где-то на второй, третьей неделе у нас начинается вот это вот повышение чувствительности, шелушение и даже может быть раздражение, вот это пришел ретиноевый дерматит, прогнозируемое побочное действие, которого мы в принципе даже ожидаем, вот, и другое дело, что выраженность его, конечно, зависит от индивидуальной чувствительности кожи, поэтому у кого-то практически незаметно, особенно от 0,25 ретидерма будут эти Явления, а у кого-то прям выраженные. Поэтому здесь обязательно подбираем комфортный для себя режим применения. Вот это важно. Ну, и последнее то, о чем я уже сказала, отвечая на вопрос про крем от ины. Вот, что смягчающие и увлажняющие средства, они действительно будут минимизировать побочные эффекты, поэтому мы, например, утром в те дни, ну, собственно, утром, когда мы применяем на фоне ретинола, можем использовать средства, которые будут интенсивно увлажнять, например, интенсивно увлажнение, или поддерживать микробиом, то есть, например, сыворотка пробиоскин с лизатами бактерий, с инулином альфа-буканом, альфа то есть проэперебиотиками можем использовать, ну, помимо того, что мы поверх наносим средство какое-то с СПФ, и, например, вечером мы можем через час после ретинола вносить восстанавливающий крем NMF protection, к примеру, ну или просто ночной увлажняющий крем, наш с на номиндальном масле, масло ши, там, и шелком. Ну, то есть, фактически ночной увлажняющий крем это как наш увлажняющий крем, который многие уже ну, любят, потому что он уже давно производится гельтеком, такой один из хитов, универсальный такой, можно сказать, крем, очень легкий, который подходит практически всем типам кожи, просто без SPF, там есть SPF 10 в увлажняющем, а в ночном увлажняющем SPF нет, поэтому кто любит наш увлажняющий крем, тому точно понравится ночной увлажняющий, <laughs> без, без, как говорится, каких-то проблем. Вот, а, ну, Марина, это тут вопрос у вас почему-то висит в другой. Это я уже на него ответила. Ага. Так по поводу ретинол статы племетата ну, Пишите все вопросы в чат, наверное, так будет проще. Едем дальше. Какие оптимальные сочетания ухода в рутине? Ну, я частично уже озвучила их. Ну, самые, конечно, ну, скажем так, термоядерные, наверное, самая тяжелая артиллерия антиэйдж – это, конечно, концентрированные сыворотка с пятью пептидами, где у нас есть два мирилаксанта лиуфасил-аргелин по 5% каждого, там есть три пептиды это релистаз и матриксил-морфомикс. И там есть трипептид-меди, который является не только пептидом-стимулирующим, который блокирует коллагеназу, разрешающую коллаген и который стимулирует выработку коллагена-эластина, фибробластын, который работает как антиоксидант, который, собственно, очень-очень такой многостаночник, и в целом омолаживающий концентрат 5 пептидов это один из самых сильных наших антиэйдж-препаратов. Да, следующий препарат, который тоже считается очень сильным, потому что там все антиоксиданты, которые только можно себе вообразить в максимальных их рабочих концентрациях, это сыворотка Сиэнерджи. содержит э, витамин С, причем в двух формах, там есть и липосомальная форма, и э, свободный стабильный аскорбоглюкозит, там есть ресфератрол, там есть 3% дегидрокерцитин в липосомальной форме, э, так тот же, что лежит у нас в серии Нео, в антивозрастном геле Неоаппаратном, геле сухой нормальной кожи Нео, в волосьоне концентрате Нео, и, собственно, там у нас есть витамин Е и э, Сенерджи, фируловая кислота, опять-таки 0,5%, который тоже как сильный антиоксидант в такой концентрации работает, не как кертолитик. И Сенерджи можно применять в первой половине дня, потому что там стабильная форма витамина С, то есть не кислая форма. И, э, соответственно, э, Сенэрджи хорошо комбинируется тоже с этидермом. И, например, смотрим тоже уже по показаниям. То есть если у человека, например, запрос на поскорее убрать пигментацию или пососпалительная пигментация, то мы выберем комбинацию, например, сиэнаджи и ретидерм. Да? То есть утром у нас сиэнаджи, вечером у нас ретидерм, в те вечера, когда нет ретидерма, мы тоже наносим сиэнаджи, например. Если же, допустим, у нас проблема больше с дряблостью кожи, с мелкими морщинками, с гиперактивной мимикой, например в верхней трети лица или там допустим на шее платизма гиперактивно кольца венеров начали формироваться то тогда мы можем сочетать ретидерм например с пятью пептидами то есть мы утром наносим пять пептидов а вечером ретидермы, в те вечера, когда нет ретидерма, мы наносим 5 пептидов. Если у нас обезвоженная кожа очень легко теряет влагу, ну, во-первых, тогда мы должны скорректировать немножко наш образ жизни, поставить увлажнитель, хотя бы там баночки с водой, тряпочки на таре разложить. Если нет увлажнительного воздуха, пить побольше воды. Ну, комфортно так как бы, чтобы то есть, не перебарщивать с водой, а ну, просто стараться пить чистую воду. Потому что есть люди, которые вообще, кроме там чая, кофе, ничего не пьют. И вот чистую вообще не требуют. А у нас, собственно, эпидермис не имеет собственных источников влаги, кроме как из капилляров дермы, то есть из той жидкости, которая поступила в организм, ее брать. С атмосферного воздуха она берет мало, атмосферный воздух чаще всего, особенно если мы живем в условиях, где используются отопительные приборы или высушивающий воздух кондиционеры, наоборот, наоборот, влага оттуда вытягивается. Поэтому чем лучше мы питьевой режим свой наладим, тем увлажненнее будет наша кожа. Но как заместительную терапию мы можем использовать ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту, соответственно, сывор к интенсив умлажений, либо 3D-увлажнений в комбинации, опять-таки, с ретидермом в вечернее время и в те вечера, когда нет ретидерма, тоже ее можем наносить. Тоже будет очень хорошо восстанавливать наш гидрорезерв. Я, честно говоря, сторонник, я вижу вопрос, Марина, я отвечу сейчас. Вот, я, честно говоря, сторонник косметического минимализма, поэтому я не считаю, что нужно 20 баночек иметь, чтобы создать свою уходовую рутину. Достаточно 2, максимум три активных препарата в виде там, сыворотки, например, с какими-то большими концентрациями сильно действующих таргетных активов. Например, допустим, вы используете 5 пептидов. И, например, ретинер. Или вы используете 5 пептидов и периодически добавляете, например, в те вечера, когда нет ретинола, тут же есть на омоложение, чтобы получше увлажнить кожу. И вот эти вот три активных препарата в уходовой рутине – которые вы разносите по времени, там, утро-вечер и по дням, они, их будет достаточно, чтобы закрыть практически все потребности вашей кожи. Ну и дополняем это все мягким очищением, хорошим тоником, хорошим защитным кремом днем, при необходимости каким-то восстанавливающим кремом вечером и, опять-таки, при необходимости дополнительным каким-то средством для кожи вокруг глаз. Вот. И, естественно, дополняем это регулярным отшелушивающим, каким-нибудь препаратом а-ля пектиновая маска раз в неделю. И все этого достаточно для того, чтобы получить хорошую ухоженную кожу. Соответственно, отвечаю на вопрос, какую сыворотку после умывания. Марин, а поясните, что вы имеете в виду? Сыворотки разные после умывания наносим. Вы имеете в виду тоник, наверное, после умывания. Лосьон концентрат Нео, то, что я говорила. Лосьон концентрат Нео, да, это самый, я считаю, идеальный тоник для возрастной кожи, для зрелой кожи. И я сама его очень люблю, потому что я давно уже перешагнула рубеж 45+. И поэтому я считаю, что просто тоник, который содержит там, 98% воды и парочку эстрактов, в моем возрасте уже использовать не спортивно. И, в общем-то, многие мои так сказать, клиенты этой же возрастной группы также считают, и всем нравится лосьонка Цират почему? потому что он содержит достаточно высокую концентрацию Сосудоукрепляющих компонентов, а все-таки с возрастом после 40 у нас сосудистые изменения на коже, капилляры э, становятся слабее, появляются сосудистые звездочки. И, в общем, сосуды укреплять нам никогда не вредно на лице. Поэтому лосенку цитатнео можно использовать очень хорошо в качестве тоника для возрастной, для зрелой кожи, а также для кожи атоничной, тусклой, более молодой, но которая как бы имеет вид кожи курильщика, так называемой, да, или там, допустим, есть какие-то сосудистые нарушения, пастозность, отечность, то все средства с сосудокрепляющими компонентами тоже будут полезны. Да, просто на ватный диск наносим и, соответственно, протираем. Если кожа очень чувствительная, можно использовать тоники, не гелеобразные, а такие жидкие, Орошением. Но вот лосьон-концентрат Нео за счет дегидрокарцитина, он немножечко имеет такой бежевато-желтоватый оттенок, поэтому если мы находимся в белом, например, мы не будем себя там орошать лосьонным концентратом Нео для того, чтобы не задействовать ватный диск мы используем тоники, то есть как бы оросили кожу из дозатора, из спрея, пульверизатора, и потом промокнули мягким там, полотенчиком одноразово. Вот. А если мы, например, используем его в душе, и на нас нет какой-то светлой одежды, которая может попасть в тоник, то спокойно можем и лосьон концентратный, его тоже использовать методом орошения, то есть умылись, нанесли, потом протерли там каким-нибудь мягкой салфеточкой, потому что у него тоже спрей во флаконе, который предназначен для того, чтобы брызгать, и, соответственно, можно тоже методом орошения. Да, ретинол наносим, соответственно, через 15-30 минут, Марин. Вот Ретинол наносим на правила сухой кожи, сразу вспоминаем из того слайда <с documentation> предыдущего. Да? А, собственно, когда мы наносим ретинол, тогда когда у нас, собственно, кожного сала немножко выработалось. Вот, Анна спрашивает: можно ли сочетать ретидерм-05 с кремом от другой фирмы с концентрацией 1%? Нет, нет, я, честно говоря, бы так не рекомендовала: либо уже пользуетесь 1% ретинолом, либо вы пользуетесь 0,5. Зачастую 1% ретинол другой фирмы может оказаться слабее ретидерма 0,5 нашего. Там уже смотрите по ситуации, как кожа воспринимает, да, насколько там комфортно, дискомфортно. Поэтому нет смысла брать две сыворотки, содержащие активно ретинол, и их чередовать. Лучше, например, к однопроцентному ретинолу, пока он не закончился, добавить что-то другое, то, что будет на другие компоненты, сказать, нашего восстановления кожи, да, или там предотвращать старение с другой стороны, с другой, как говорится, на другой козе подъехать к нему. Взять все например, с... Или взять пептиды, применять, как, как вот в данной схеме, да, утром пептиды, в те дни, когда нет ретинола пептиды, а там ретинол ваш однопроцентный применять, допустим, два раза в неделю. Я бы так сделала, то есть я бы не добавляла, ну, не, не нужно так делать. Соответственно, если вам нужно чуть больше отшелушить кожу, может просто добавить на раз в неделю, например, глубокое очищение при помощи энзимной пектиновой маски, она сразу делает кожу такой гладкой, сияющей. И, в общем, если где-то там от ретинола что-то начало шелушиться, она быстрее как бы уходит вот это шелушение, поэтому можно так еще немножечко подстимулировать. Вот, смотрите, нет, наш препарат продаются на самом деле, как и многие сейчас, после пандемии, как говорится, все профмарки вышли онлайн, наш препарат. Можно купить не только в офисе. Это вот наша скидка вебинарская, она действует, да, только при покупке на официальном сайте, то есть для специалистов выгодно покупать с скидкой вебинарской, потому что к прайсу специалиста добавляется еще 10%. Получается достаточно внушительный, как говорится, внушительный дисконт. А, например, если не косметолог, да, иной раз выгоднее на зоне на Вайберис купить, потому что скидка 10% от розничного прайса на официальном сайте может оказаться меньше, чем, допустим, скидка по акции какой-нибудь на зоне или на Вайберисе. Вот, или в аптеке.ру, там, например, заказать, или там в Литуале. Мы, то... мы сейчас на многих маркетплейсах есть, как бы, можно просто посмотреть, где выгодней, там и, и брать. А для специалистов, конечно, выгоднее, когда, если посетил вебинар, купить с дополнительной скидкой к спецпрайсу после вебинара в течение недели. Скидочку я вначале написала, этот промокод. Я в конце еще его еще раз озвучу. Он звучит очень просто. Вот. Едем дальше. Да? Для минимизации побочного действия и защиты кожи. Что мы применяем на фоне того, когда у нас в уходовой рутине есть средства с активным ретинолом. Это восстанавливающий крем F-Protection, про который уже говорила, с комплексом Продиус, аминокислотами, со эскваланом. То есть очень а, такой приятный. И кроме того, крем F-Protection, за что вот он мне очень нравится, что даже при комбинированной жирной коже он не забивает поры. То есть нет риска вот этого. Поэтому его можно очень классно э, применять как восстановление, даже если кожа склонна к жирности. Также гель церамид Skin Saver, ну, как правило, днем, особенно зимой применяют от мороза, потому что это безводная структура на маслах и летучих силиконах, вот, с биоцерамидным комплексом, а применяют на лице гель Ceramid Skin Saver, его можно применять, например, в дневное время, тоже для защиты кожи, то есть для создания, так сказать, имитации собственного липидного да, липидного барьера, да? то есть липидной части гидролипидного <laughs> барьера. И вот, также можно э, работать с микробиомом, особенно если он пострадал от каких-то лечебных действий, агрессивными препаратами, наш микробиом, э, или, допустим, какие-то антибиотики, человек пропил тоже, это на, собственно, микробиом кожи влияет, или, допустим, не дай бог, человек иммунопрофилактику какую-то проходит, или, ну, в смысле, какие-то препараты, химиотерапию, да, проходят, в связи с, допустим, с онкологическим заболеванием или с каким-то аутоиммунным заболеванием, вот, например, применяет. То есть микробиом нарушился, можно использовать средства с проэперибиотиками, пробиоскин, Можно использовать банальный демотен при коже, склонной к воспалениям наш, который во всех аптеках есть, с серой, с однопроцентной с гиалуронкой алоэму, И, соответственно, обязательно защищать кожу от солнца, мультипротектор pf 50 Oil Free, и скоро, боюсь прям уже даже говорить, дождались мы или нет, но у нас CC-крем наш тональный, который выйдет в двух цветах, более светлым, более темным, который можно еще будет смешивать между собой, чтобы получить оттенок третий. Я так надеюсь, что он скоро выйдет, потому что он уже готов. Но будем ждать. Да, Виктория, я боюсь говорить, но в общем он опытно-промышленная партия, прошла карантин, все испытано, и в общем теперь уже от маркетинга зависит, когда его пустят в продажу. Будет 0.1 и 0.2, с более таким оливковым подтоном лучше брать душечку, а если прям светлая кожа, то 0.1. Вот. Уже все, уже выйдет, уже в коробочках у меня уже есть, так что вот кто давно ждет его, я надеюсь, что мы дождались что мы дождались. Значит, Анна написала очень хороший тоже вариант с кремом в 1% применяете альфа-дерм. Да, альфа-дерм это средство с миндальной кислотой, очень мягкое, хотя и с кислотами для регулярного ухода это кислоты, он помогает быстрее отшелушиться. Но кислоты с ретинолом сочетаем мы с очень большой осторожностью только у тех людей, у кого выраженный гиперкератоз, плотная кожа и не очень чувствительная. Вот, а пробокод я в конце скажу, сейчас мы когда дойдем до конца, вот скоро, я еще его напечатаю. Да, он будет для тех, кто при, кто в вебинаре. Мы просто потом, когда на YouTube выкладывают ее, отрезают вот это где. Я говорю промокод. поэтому я сейчас все расскажу то, что планировала, и промокод еще раз напишу. На неделю он 10% процентов дает специалистам от прайс специалистов для розницы от розничного прайса. Но если вы не специалист, то иной раз выгоднее на маркетплейсах купить. Там бывает скидка больше. Вот соответственно едем дальше, едем дальше, пример домашнего ухода. Пример домашнего ухода у нас такой стандартный для проблемной кожи. Но так как мы говорим о ретиноидах, то чаще всего, конечно, ретиноиды востребованы для людей со склонностью к воспалениям. Ну и, соответственно, вторая категория – это уже категория 35-40+, когда нужно антиэйдж. А, например, 20 лет девочки ретидерм наш абсолютно не нужен, разве что она пытается после лечения акне поддержать свою кожу, например, не таким агрессивным препаратом, как, например, ретиноиды третьего поколения, а просто косметическим ретинолом, который тоже обладает противовоспалительным действием. Но для лечения лучше все-таки применять медикаментозные препараты с адополеном. Либо если не в нашей стране, то тазоротен тоже можно применять. Но они, конечно, более агрессивные, применяются в более агрессивных схемах. Там ежедневное применение, там, в общем, как бы... Суть в том, чтобы быстрее ретинизировать кожу и убрать условно говоря, прыщи без оглядки на то, что человек испытывает ретиновый дерматит. В общем, страдает от него. Поэтому, собственно, там немножко по-другому все делается. А если мы с целью антиэйдж и небольшой такой профилактики воспалений используем его, вот тогда мы можем вот как раз следовать тем нюансам, применения, которые я озвучила на этом вебинаре, который есть у нас на сайте в описании к препарату. И там же есть у нас видеообзоры к препаратам, также на все препараты, у нас практически есть видеообзоры, в которых я стараюсь, ну, как правило, я или кто-то там из коллег их снимает для того, чтобы кратенько озвучить, как правильно и с чем сочетать, и как правильно применять тот или иной препарат. Карточки на сайте, можете всегда проверить, эти же обзоры у нас кратенькие даже на вайбере подвешивают иногда в карточку препарата. Кстати, когда заказываете на Валберис, смотрите, кто продавец, потому что участились случаи, когда перекупы иногда продают, и у них, может быть, и цена гораздо больше, и, в общем, мы там гарантии тогда не несем. А если вдруг какая-то проблема возникает при покупке на Валберисе, когда продавец гельтек, то если вдруг, не дай бог, там доставка что-нибудь повредила, зачастую гельтек всегда идет навстречу, может что-то там заменить, поменять, рассмотреть индивидуально этот случай, а перекупы, они, конечно, ну, вряд ли будут этим заниматься, <laughs> имейте в виду. Вот. Значит, пример домашнего ухода для молодой проблемной кожи. Мы очищаем мягким средством лицо, Можем использовать или гель очищающий, или мусс, или, как я уже упоминала в вебинаре чуть ранее, очень хороший лайфхак для проблемной кожи – это гель для интимной гиеноспаж 4,5. Тоже можно использовать его для лица. Далее мы используем тоник, матирующий Себобаланс. Кто еще не пробовал Себобаланс, если вдруг кожа да, склонна к жирности, то это очень классная штука. Это тоник, который, в общем-то, аналогов, по-моему, даже не имеет. Мы его, в общем-то, сами придумали. Вот, очень удачно. И он двухфазный, то есть это, по сути, суспензия. У него есть сухая, сухая часть с коламином, с цинком и есть, собственно, себорегулятор с комплексом вермат, сама жидкость. И вот этот тоник нужно тщательно взбалтывать, то есть прям вот если он долго у вас постоял, вот этот насадочек ну, раз 20 надо встряхнуть, чтобы он прям весь распределился. В текстуре тоника нанести на ватный диск и протереть, он будет еще и матировать в течение дня, помогать меньше жирниться кожи. И через пять минут мы наносим на проблемные участки стоп Соответственно, если проблемные участки расположены лица хаотично, значит на все лицо, плюс стоп-акне еще себе регулирующий компоненты содержит и будет, как говорится, уменьшать жирность в том числе. И, соответственно, утром мы поверх стоп-акне можем нанести, если нужно, какое-то солнцезащитное средство, и если не нужно, можем ничего не наносить. Вот, если индекс инсоляции там 0 или 1, там до 2 Соответственно, вечером мы, если наносили плотное средство, солнцезащитные или какую-то камуфлирующую косметику, умываемся с антиоксидантом гидрофильным маслом, нанося его на сухую кожу, потом мульгиры с водой, потом используем мусс либо гель, умываемся. Дальше можем использовать отшелушивающий лосьон либо на все лицо, либо в тозоне чаще всего он используется. С салициловой кислотой 2%. Это тоже, кстати, одна из новинок этого года Салициловый лосьон, где у нас используется 2% салицилка, которая, то есть салициловая Кислота, которая, собственно, это максимальная концентрация, которую разрешено добавлять в косметику. Но, э, по сути, там сальциловой кислоты, конечно, больше, э, потому что мы используем еще э, концентрат экстракта с э, саликсальбо белой ивы, которая тоже является природным источником сальцилатов, и там ее 4%. То есть, э, Салициловой кислоты там будет, конечно, больше двух, но все законно, потому что салициловой кислоты чистой, у нас там 2% лежит. Вот, поэтому салициловый лосьон без спирта, то есть есть аналоги известные, не будем называть имен, американские и корейские, которые, собственно, аналогичные продукты выпускают, он ничем не хуже, даже получше некоторых, у нас получился, очень хорошо на кожу влияет. И вот для тех, у кого жирная кожа склонная к такому густому себуму, который закупоривает поры, образуются вот эти комедоны черные точки, салициллый он очень хорош тоже в регулярный уход. Тоже его не обязательно применять каждый день. Можете применять несколько раз в неделю. И затем мы опять наносим, как говорится, стоп-акне или обновляющий фюлит альфа-дерм. То есть либо стоп-акне у нас утром вечер идет, либо идет комбинация стоп-акне и альфа-дерма. Либо альфа-дерм мы меняем на ретидерм, если нам нужно, собственно, какой-то эффект от ретинола получить. И тогда на нас 100 будет утром и в те вечера, когда нет ретинола, а допустим, три раза в неделю будет ретинол. Вот такая вот схема, такая универсальная более-менее. И для глубокого очищения мы используем энзимную пектиновую маску на 15 минут, потом смываем под пленку, если кожа проблемная. Потому что если мы используем энзимную маску как антиэйдж вариант, то мы по ней часто делаем массаж или сам массаж. А если проблемная кожа, есть прыщи, воспаление, то, соответственно, под пленочку кладем, чтобы не, как говорится, не провоцировать возникновение новых воспалений за счет массажных техник, за счет того, что по лимфатической системе будет, возможно, этот гной там распределяться. Поэтому энзимную маску под пленку на 15 минут смыли. После нее по поросуживающую маску «Себобаланс» которую тоже я в гельтеке лично очень долго ждала, когда же у нас появится глиняная маска, и мне не нужно будет покупать их у конкурентов. Соответственно, по баланс, очень приятная маска с калином, каламином, бетонитом, которая не засыхает, не пересыхает так кожу, ее достаточно долго можно держать, но 15 не нужно ничем опрыскивать, никакие влажные тряпочки сверху класть, она не будет пересушивать эпидермис, очень приятная текстура, и потом ее смываем, это получается практически а травматичная чистка раз в неделю. Можно там два раза не делать максимум, но не чаще. Соответственно, если у нас уже назначено медикаментозное лечение, какое-то человеку с проблемной кожей, то есть, допустим, назначено дополен, например, на вечер, на утро, еще что-нибудь, иногда сочетание бензилпероксида с дополеном применяется. Это очень агрессивная схема такая, но многим она нужна, потому что бензилпероксид предотвращает возникновение рубцов, то есть глубоких воспалений, которые прямо очень глубоко там в дерму расположены. тот тогда мы уже не назначаем стоп альфадерм или альфа ретидерм, то есть те препараты, которые сами по себе являются лечебно-профилактическими, тоже содержат довольно-таки агрессивные компоненты, а мы тогда уже э, крутимся вокруг вот этих вот медикаментозных препаратов агрессивных и стараемся минимизировать их побочки. То есть тогда вход пойдет уже пробиоскин, тогда уже пойдет вход демотен, тогда уже пойдет НМФ-протекшн, который мы через час после допалена или там утром можем наносить, или там церамидский сейвер например, в дневное время. И тоники с ахокислотами и сыцилоосьом мы тогда отменяем, заменяем на тоники для чувствительной кожи, например, тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера или матирующий тоник себобаланс, который тоже за счет коламина чувствительность кожи уменьшает. Вот э, вопрос поступил: Можно ли применять сыворотку с ретинолом? Э, с поверхностными и химическими пилингами, пилинг раз в неделю, кожа жирная. Смотрите, если мы делаем курсом, например, наш миндальный пилинг поверхностный, который всесезонный, с молочной феруловой и миндальной кислотой, то я рекомендую ретинол на это время отменить. То есть если мы, допустим, раз в 5 дней делаем те самые 4-5, ну максимум 6 процедур этого пилинга, то мы э, можем э, ввести в уход альфадерм, например, тоже с миндальной кислотой, чтобы он пролонгировал эффект пилинга и немножко его усиливал. Но ретинол не надо, потому что э, можно все-таки немножко перестимулировать и э, вызвать э, раздражение. Поэтому мы ретинол хотя бы там за неделю до пилинга предстоящего можем отменить, даже можем дня за три, потому что пилинг поверхности, это я про наш говорю, если какой-то более серьезный, то, соответственно, минимум за неделю. Вот. И потом делаем вот курсом вот эти пилинги, можем, как говорится, их немножечко добивать альфодермом при необходимости и, соответственно, Потом, когда мы последнюю процедуру сделали, там через недельку-полторы можем выводить опять ретинол в уход. Если же это ретиноевые желтые пилинги, то там как раз в схемах наоборот и подготовка к пилингу э, осуществляется ретинолом, да, то есть можно использовать наш ретинолом 0,5, но там ретиноевый дерматит мы получим гарантированно, потому что в подготовке к желтому пилингу там схема такая довольно-таки агрессивная, когда мы используем э, сортку с ретинолом каждый день, каждый вечер. И, После ретиноевого пилинга тоже мы продолжаем уход там, или 0,25 или 0,5 концентрации ретинола, э, то есть чтобы пролонгировать его эффект. То есть ретинол дружит с ретинолом, а кислоты дружат с кислотами. Вот лучше, вот, наверное, вот такую схему себе в голове как-то вот нарисовать и ей следовать. Вот, Сочетание с ультразвуковым пилингом, э, Таисия, можно использовать ретинол спокойно, потому что ультразвуковой пилинг делается по гелю дезинкрустирующему, нейтральному совершенно препарату. Кожу не повреждает, он нужен для того, чтобы убрать гиперкератоз раз в неделю, сделать, допустим, ультразвуковой пилинг раз в две недели и просто, чтобы кожа была более гладкая. И поэтому здесь каких, никаких противопоказаний, никаких проблем нет. Даже в тот день, когда вы утром сделали допустим ультразвуковый пилинг, вы в принципе можете довольно-таки безопасно нанести ретинол. Но я предпочитаю хотя на следующий день, ну, потому что ультразвуковый пилинг иногда сопровождается параллельно чисткой лица, что-то там мы потом выдавливаем руками, там или что-то делаем, ну то есть как бы какая-то агрессивное воздействие какое-то все-таки осуществляется, плюс разрыхление перед ультразвуковым пилингом мы можем более такими... Немножко агрессивными препаратами делать, да, допустим, сочетанием салицилового лосьона плюс энзимную маску под пленку, и потом мы, значит, это чистим, потом еще какие-нибудь комедоны выдавили, да, в этот вечер этого дня, да, ретинол, ну, честно говоря, можно и не наносить, нанести что-то наоборот восстанавливающее, а потом уже со следующего дня можно спокойно продолжить ретинол. Если зрелая проблемная кожа, да, проблемная, да, это здесь как раз я не антиэйдж привожу протокол, а именно проблемная, потому что антиэйдж, там все понятно. Взяли там пептиды, Сиэнерджи, взяли там ретинол и скомбинировали, как вот на... В слайде чуть ранее я показывала примеры. Когда зрелая проблемная кожа, у нас проблема в том, чтобы и противоспалительные в рутину строить препараты, и в том числе и о возрастных изменениях не забыть. Поэтому мы обычно сочетаем как-то так. Сначала у нас, естественно, всегда очищение идет. Более того, если зрелая кожа еще и чувствительная, проблемная, то с утра мы, нам не обязательно прямо умываться, если мы с вечера использовали, допустим, неретинолу какую-то еще сыворотку, просто нейтральную, а-ля а пептидов, вот или там, интенсив омоложения. то можем с утра, в принципе, ополоснуть лицо желательно кипяченой или фильтрованной водой, то есть мягкой водой, протереть лосьонным концентратом нео и даже не использовать очищающие средства. Это как раз хорошо делать тем, у кого или очень чувствительная кожа, или пациентам с розацией, например, которым вообще каждый контакт с водой – это э, нежелательный такой момент. Да, но при этом надо кожу содержать в чистоте. Поэтому с утра нам не обязательно прямо отмывать ее очищающим средством. Можем использовать очищающее средство или там сочетание гидрофильного масла с гелем или муссом э, как раз в вечернее время. А утром только использовать воду и тоник. И, э, соответственно, после очищения кожи мы используем тоник. Для зрелой кожи мы можем использовать либо, если она жирная, да, тоник, матирующий в баланс. Либо тоник для жирной проблемной кожи, балансирующий. Либо мы можем опять-таки использовать лосьон-концентрат Нео, который э, будет э, работать с зрелой кожей уже как активный препарат, даже не как тоник, за счет сосудоукрепляющих компонентов и липосомального дегидроперцитина. После этого мы наносим сыворотку 5 пептидов, например, для лицо и шею, и укрепляющий крем для век, церамидос и пептидоса. А э, через минимум 15 минут, э, чтобы на тех участках, куда мы нанесем стоп-акне, все-таки пептиды успели поработать. Я б, честно говоря, полчаса подождала, как минимум. Вот. Мы можем нанести на участки с воспалениями сыворотку стоп-акне. А стоп-акне, она на самом деле пептидом не сильно повредит. ну Просто сразу на, не нужно наносить что-то на них, чтобы они спокойно сами поработали. Э, как бы, э, потому что у нее PH не низкий. У нее PH э, слабокислый, 5%. 5,0-5,5, и стоп-акне, в принципе, пептиды не развалит. Это если у нас кислая какая-то сыворотка с PH ниже 4, тогда она разрушит пептиды и не успеют ничего сделать. вот Поэтому стоп-акне довольно-таки нормально сочетается с сывороткой 5 пептидов или с какими-то другими сыворотками, содержащими пептиды миролаксанты, которые очень критично относятся к PH. Вот. И, в общем, в принципе, особенно если она наносится локально, на какие-то зоны, где есть воспаление, то это не страшно. И после того, как мы нанесли противовоспалительный препарат, мы уже наносим наш защитный крем. Зимой, если не нужен, допустим, солнцезащитный крем, мы можем его заменить на церамидский инсейвер, который будет защищать от мороза, который не содержит воды. Гель церамидский инсейвер, я имею в виду. Соответственно, вечером у нас идет двухэтапное умывание с антиксидантным гидрофильным маслом, если нам нужно что-то плотно смыть, если не нужно плотно смывать, то достаточно умыться просто гелем или муссом, и дальше мы можем уже использовать либо какие-то кислотные средства, то есть тоник с ахокислотами в сочетании с альфа-дермом, с медальной кислотой, либо вот как раз ввести в рутину ретинол, то есть ретидерм. Но тогда лучше нам использовать надежный все-таки более нейтральный тоник, тот же лосьон концентратнео, который мы, например, использовали утром перед нанесением ретидерма, и, соответственно, через полчаса, там, через 15 минут, через, после тоника мы наносим средство с ретинолом. На зону вокруг глаз и шею при необходимости мы можем отдельное средство для век нанести. Если кожа посушена, склонна к темным кругам, к образованию отеков, тогда предпочтем, предпочтем крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, с кофеином, с полуланом э, и с матриксилом 2% морфомикс, да, то есть тоже с пептидом, укрепляющим кожу. Либо, если кожа суше и более дрябленькая и требует более плотной текстуры крема для век, тогда берем укрепляющий крем для век с церамидами НПС, с пептидами, с комплексом Синтакс, который тоже занимается укреплением кожи. И используем его. И помним всегда о том, что все средства для век они прекрасно подходят для зоны шеи. Поэтому мы можем сэкономить и средства для век использовать также для шеи, а также можем вообще как ночной крем для всего лица при необходимости использовать средства для век. Учитывая то, что у нас в гельтеке средства для век выпускаются не в малюсеньких флакончиках, как большинство марок за те же деньги, что средства для лица выпускают 5-миллилитровый какой-нибудь флакончик со средством для век, а у нас средства для век выпускаются в таком же 30-миллилитровом флаконе, как и любая сыворотка или крем для зоны лица. Значит, один-два раза в неделю мы тоже, при зрелой проблемной коже, дополняем э, наш уход э, процедурой глубокого очищения и сужения пор. Соответственно, энзимная пектиновая маска под пленку на 15 минут смыли, потом поросуживающую маску глиняную нанесли и тоже смыли, после этого тоненько протерли, нанесли свой вечерний уход. И в те дни, когда мы используем глубокое очищение, собственно, ну вот такую процедуру делаем, мы стараемся в этот вечер ретинол не использовать, а тогда что-то уже более такое восстанавливающее, нейтральное, да такой пробиоскин нанести потом, вот, то есть как вариант. Или там идентифомоложение, типа плюс ночной крем, или без ночного крема, если кожа жирная. То есть здесь уже по вашему желанию... Просто ретинол лучше тогда уже на следующий день использовать. Также можно Сенерджи, например, для зыряной кожи встраивать вместо пептидов, особенно если цель стоит осветлить тон немножко. И альфа-дерм мы тоже, соответственно, можем. С ретинолом как-то взаимозаменять или чередовать, если кожа плотная. То есть, если человек, например, не хочет ретиноевый дерматит, да, у него зрелая проблемная кожа, мы можем ему посоветовать э, альфа-дерм, он будет тоже с пигментацией бороться, и, соответственно, профилактику воспаления оказывать за счет медальной кислоты и других ака-кислов. Вот такая, собственно, схема. Вот. Ну, на этом я теоретическую часть свою. Изложила, вот, жду, если вопросы какие, и пишу вам э, промокод на скидку, который я вначале давала, который у нас для специалистов даст хороший, хороший дисконт к нашему профессиональному прайсу. Ну, а для обычных э, розничных э, клиентов, которые не имеют э, диплома специалистов, соответственно, скидки, э, смотрите сами, где вам выгоднее заказывать гильтек, потому что не всегда на официальном сайте будет бюджетная цена. На официальном сайте, учитывая то, что на официальном сайте закупают специалисты с большой скидкой, у нас цены все-таки наиболее высокие, поэтому можно, например, взять на Валберсе, на Озоне или там на других каких-нибудь ресурсах, где можно найти гильтек, э, куда мы официально поставляем, и там, возможно, это будет более выгодно. Вот. Промокод звучит как ретиноиды с решеточкой впереди русскими буквами маленьким шрифтом, и он даст, когда в личном кабинете на официальном сайте вы заказываете, да, специалист как правило видит прайс уже со своей ценой, и потом, когда в поле промокод вводит при заказе этот, как говорится, промокод, то получает еще от своего прайса еще 10%. процентов. Собственно, жду вопросиков, если есть. Если нет, будем закругляться. Я так понимаю, что вопросы все уже заданы. А, нет, есть вопросы. Можно выполнять массаж по маске, аквамаске? То есть акваудовольствие, да, можно. Если вы хотите, чтобы она лучше скользила, то, соответственно... Uh, Рада видеть uh, знакомые uh, лица. Вот, uh, смотрите, как, как вы удовольствие делаете uh, массажик, если хотите, чтобы лучше скотил, просто смачивайте руку руки либо водичкой, либо тоником брызнули и дальше пошли массировать. Если нужно, чтобы там залипало, какие-то такие движения пластические делать, то просто дожидаемся, пока немножечко она подпитается и делаем пластические движения. Потом нам нужно раз опять скольжение улучшить и э, смочили тоником, сбрызнули и опять, э, например, лазенным концентратом даже можно. И, соответственно, сделали дальше уже поглаживающие движения. Кстати, спортивные массажисты пользуются тоже этим. Они, конечно, не по удовольствию делают массаж, а пока у быть там более дешевому гелю с гидрозатом коллагена и алоэ и но когда, например, у культуристов очень часто за счет препаратов, которые они принимают, чтобы быстро увеличить массу мышечной ткани, возникают проблемы с воспалениями, например, на спине и по маслу и массаж не сделать, а массаж все-таки у спортсменов, это прям необходимая процедура, особенно перед каким-то соревнованием и так далее, они используют гели и точно так же делают по ним массаж, смачивая руки, если нужно скольжение, и, соответственно, разминание и растирание, делают тогда, когда, собственно, гель немножко подпитался. Вот такой лайфхак. Не за что. Всем спасибо огромное, что вы пришли. промокодики я дала, все рассказала. Про ЦДК вначале рассказывалась и кто у нас не был, да, тоже скажу, что у нас есть Центр диагностики кожи. Кому интересно, можно туда прийти, по все пощупать, все попробовать, взять пробничками разжиться. Вот. А те, кто у нас из других городов, можно, например, записаться на консультацию к косметологу онлайн, там, подобрать себе уход. Но это касается не специалистов, больше, как бы, людей, которые просто интересуются нашей косметикой профессиональной, у кого есть Какие-то проблемы с кожей, когда идут к профессиональную косметику, да, когда есть какие-то проблемы, которые надо решить. Вот, поэтому у нас есть онлайн-консультации, и вот в Москве на Пятницкой и в Калининграде у нас есть очная ЦДК. Вот, можно ли с клазмой бороться с помощью ретинола? С клазмой можно после беременности, вы имеете в виду, да, бороться и при помощи ретинола, но опять-таки вы кормите малыша как минимум год, да, я надеюсь. Вот, и, соответственно, лучше тогда в это время пока там, с ретинолом поосторожнее, ну, чтобы ребенка им случайно там не задеть. Поэтому можно альфа-дерм, например, взять при клазме, и начать с него. У нас, к сожалению, сейчас нет в наличии сыворотки, которая очень хорошо э, при хлазме помогает брать Скин, э, потому что проблема с сырьем, с ним пока не можем ее продавать. Вот сейчас как удастся нам, так сказать, найти аналоги ингредиентов ее то, возможно, она опять появится в продаже. Она, конечно, идеально вообще подходила. А так, сочетание тоник с ахокислотами при хлуазме будет после беременности более адекватным решением, нежели ретидерм. Вот. И, соответственно, на утром вы можете добавить сенеджи, который тоже за счет неоцинамида 3% витамина С стабильного будет немножко осветлять кожу, ну, способствовать осветлению, выравниванию тона. Вот, поэтому вот такой, такую бы схему я предложила при э, хлоазме, при мелазме э, беременности после родовых. Ну, когда, естественно, уже родили, тогда соответственно, этим занимаемся. Потому что в то время, когда вы еще не родили, если вдруг еще не родили, то заниматься устранением пигментации практически бесполезно, потому что гормональный фон гуляет так, что можно наоборот еще больше усугубить, э, попав случайно там, на солнышко, э, с чуть более высоким индексом инсоляции, э, после нанесения, например, кислотного средства какого-нибудь, и, собственно, получить обратный эффект. Поэтому если родили, можно использовать C-N, тоник с ахокислотами, альфа-дерм в рутине. А если еще не родили, то благополучно родить и потом уже выводить пигмент.